всем большой привет сегодня будем готовить очень вкусные тонкие блинчики с тыквой блины получаются нежными мягкими эластичными в них можно завернуть любую начинку а также просто подать к столу с вареньем топпингом медом или со сметаной приятного просмотра небольшую тыкву мускатных сортов разрезаем пополам удаляем из нее все семена